Меня зовут Евгения. Меня зовут Виктория. Мы с Женей окончили девятый поток курса финансовая свобода у Милы Колоковой. Какие знания мы приобрели? Разрушение стереотипов. Осознанное и ответственное отношение к своей жизни. Финансовое благополучие наших семей. Монетизирование нашего хобби. Цифры с миллионами не кажутся уже недосягаемыми. Общение с единомышленниками, посещение масштабных мероприятий. И в данный момент прошли конференцию в Сочи у о чем мы безмерно рады. Будем увеличивать наш пассивный доход. Хочешь быть успешным? Будем. Хочешь стать свободным? Станем!